Всем привет, сейчас на Prado 150 Будем менять передние тормозные колодки Стояли Z23 серия Power Stop Отходили 95 тысяч километров Стиль езды более-менее активный, ближе к спорту Сейчас будем менять на Power Stop Evolution Z16 серия Разница между 16 и 23 серией в том, что в комплекте 16 не входит установочный комплект, скобы и резинки, смазка. А в Z23 входит и Z23 карбоновые нити, а в Z16 нет карбоновых нитей. Посмотрим, какой ресурс Z16 будет. Будем использовать смазку для пальцев суппортов. Сами колодочки мазать не будем. Дорожное покрытие у нас не очень хорошее. Будет на грязь. Пыль, камушки. Пробег 172 650. Первая замена была на 77 тысяч. То есть 96 тысяч отходили. Итак, чисто свой. Отзыв оставляю по PowerStop Z23 серия Колесные диски действительно чистые При торможениях не было какой-то абразивной пыли То есть когда я мою машину Здесь нет никаких вот, э, пятен и грязи и Как от обычных колодок То есть действительно так оно и есть Дополнительных шумов, скри скрипов нет Действительно, так и как, как указано производителем этого всего нет Также торможение значительно лучше, чем оригинальные колодочки На больших температурах, когда вот уже на трассе 150-160 ехало Резко надо затормозить, при том, что на улице 40 градусов тепла э, Чувствовалось биение в колесах на PowerStop за 23 серии этого биения не было. Машина четко, красиво, с сокращенным тормозным путем останавливалась, и все нормально. Ну то есть я доволен абсолютно. Сейчас решил сэкономить, Немножко подешевле взять. Посмотрим, сколько эти отходят. Если не понравится, вернусь к Z23 серии. Дима сейчас проверит состояние тормозных дисков, которые отходили сто семьдесят две с половиной тысячи ну тормозной диск выдевали для сто тысяч как бы это обалденно износ небольшой да вообще небольшой трещин ничего каких-то повреждений нет да не видно а в процентном соотношении сколько процентов износился ну, если брать как новый процента 3 три износа реально 3-4 да. износа да. Смотрите, вот состояние дисков, то есть реально керамика бережет диск, отводит температуру и не грызет диск. Я лично отмотал, 96 тысяч и могу что-то подрассказать. Так, снимаем направлячки, вот они отсюда вот вставляются, вот так высовываем, так, потом разводим суппорта. Суппорта не должны быть заклинены. Проверяем тоже, чтобы все было в порядке. Высовываем колодочки. Опять дожимаем потом суппорта, чтобы плотно вошли в свои положения. Дожимаем, проверяем. Так, суппорт хорошо зашел. Второй зашел. Цилиндры в норме, да? Да. да. Это тоже в норме. Порядочек Ставим сейчас новые колодочки Смотрим состояние Power Stop за 23 серии 96 тысяч пробег В активном режиме в пассивном там было бы уже за соточку Ну собственно уже Финиш Проставочку ставим Разводим цилиндры, да? Да так, и Ставим вторую колодочку Развели Ставим колодочку Хорошо. Так, и так входит Все, есть Все, плотничку а Дальше что у нас? Так, дальше чистим пальцы Потому что это очень важно вот Здесь ходят колодки По этим пальцам то есть, чтобы нигде не закусывало Мы их сейчас почистим и помажем смазкой Смазочка у нас Ликвимоль Вот такая вот смазочка Так, мажем Направляйки Почистили направляючку Помазали лодочки будет хорошо здесь ходить Смазка термостойкая Так как В колодках Суппорта большие температуры Пружинку Уплотняющую Раз Раз Здесь одеваем И здесь одеваем и просовываем палец. Должны заходить без усилий. Ставим еще одну пружиночку и фиксаторы, чтоб не выпали. Так, одна сторона есть. Переходим ко второй стороне. Делаем так же, как и первую. Так, снимаем стопор. Еще раз снимаем да стопор. Это вторая сторона. Снимаем и разводим колодки. Вынимаем направляющие. Вот, Одна застряла. С помощью второй выбиваем направляйку. Так, достаем пружинку. Достаем колодки. Износ слева и справа одинаковый? Да, равномерно. Колодки установлены. С вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.